Здравствуйте! Сейчас покажу вам, как убрать шум с микрофона. Берем, распаковываем вот этот файлик. Ссылка будет на него в описании. Заходим в него. Виртуал аудио кабель. Открываем папку. Ну, устанавливаем. Он у меня установлен уже. После установки... Сейчас покажу, где он появится. Line 1. Вот он. Здесь можно его по умолчанию поставить. Хотя он вроде программы сама ставит. По умолчанию. Потом в Biosound. Устанавливаем. Также. Заводим, заходим в Save Host, чтобы она корректно открывалась. Сейчас, сейчас покажу, как сделать. Заходим в локальный диск C, программ files открываем папку BIOS, WST-плагин, заходим туда, копируем файл, вот этот, копируем. В эту папку вставляем. biosound SAP. Ну, надо как бы название скопировать. И здесь поменять. Меняем. И все. То есть ну, готово. Я не буду запускать с этого файла. Он у меня уже открыт, как бы. Сейчас покажу, что там поменять надо будет. Вот сюда заходим в девайс открываем здесь ну, у меня здесь поставлено все я не знаю какой у вас на микрофон возможно какой-нибудь то есть ну, пони usb -шный. тут будет написано выберите сами кого а так у меня вот реалтек подключена второй ставим line ну порт 4 800 sample окей, okay. нажимаем вот здесь надо будет поставить галочку потом адаптация нажимаем адаптация экстракт Надо говорить как бы в процессе, Под, чтобы подавление шумов было, на реагировать на голос как бы программа. Ну и все, в целом. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам полезно было это видео. До новых встреч!